Ну что ж, в очередной раз всех приветствую. Это продолжение модернизации сварочного аппарата AlliWeld 200MIG Pulse. Никакой рекламы. В первом видео мы с вами установили выключатель, который будет отвечать за отключение мотора, за подачу проволоки. И установили второй евроразъем. Значит, кто не в курсе, посмотрите первое видео, там будет вам все понятно. Значит, сегодня нам нужно будет с вами снять вот этот корпус, установить клапан газовый. Я так думаю, что рядом, где-то вот здесь его установим. И хотелось бы, хотелось бы изготовить вот такой кронштейн, который будет служить для крепления вот этого евро разъема изнутри так как основной разъем крепится через диэлектрическую площадку к механизму подачи проволоки ну и собственно говоря за счет этого он вот здесь вот держится никуда он не туда-сюда не ходит этот же ни за что не держится просто он сейчас вставлен в пластиковую крышку и все нам нужно будет изготовить вот такой кронштейн из диэлектрика. Из фанеры или из какого-то другого. О, печечка расходится. Китайская печурка. Ну, работает шумновато, конечно, но зато греет хорошо. Вот. И значит потом, при помощи данного кронштейна из диэлектрика, он будет располагаться вот здесь. Мы к нему из металла из полосы сделаем вот такой вот кронштейн и туда вот то есть он будет вот так вот так и вот так буквой Z английской и в штатное вот сюда вот место куда крепится точнее не крепится а вкручивается направляющая для проволоки вот мы с вами при помощи обычного болта просто прикрепим через диэлектрическую пластину чтобы с корпусом она не контактировала прикрепим к металлической пластине к жесткой. За счет этого он у нас не будет вперед-назад ходить, вот, и не будет прокручиваться, потому что сверху на пластинке, ну, я планирую сделать какую-то насечку. Вот, это э, план работ, который хотелось бы сделать сегодня. Не знаю, как получится, но во всяком случае начинаем. Со снятия корпуса Снимаем катушку, чтобы она нам не мешала Не добавляла веса И снимаем вот этот желтый корпус Открутил я кожух Крепится он у нас при помощи 15 болтов 3 сверху И по 6 сбоку Снимаем крышку Так и что мы имеем? Мы имеем, собственно говоря, голый корпус. Здесь это я все магнитиком пройдусь пылесосом и дуну сюда потом из, ну, из компрессора. Проводочки я подпаивать не стал. Вот. это надо будет тоже, кстати говоря, сегодня сделать. Вот этот кожух сюда поставить тоже. То есть, ну, работы много. Смотрите. Вот перевернул аппарат все его внутренности. Стоит уже существующий клапан родной. Ну и где-то вот так, вот рядышком, я думаю, мы поставим второй. Скорее всего, он получится по выходу ниже немножко, чем вот этот. За счет того, что у него... Снизу есть еще площадка с резьбой под два винтика крепления к корпусу. За счет этого ну сам по себе корпус он немножко пониже, как вы можете видеть. Сейчас посмотрю, придумаю, как его сюда закрепить. И вообще буду ли я его крепить к низу корпусу, еще пока не решил. Или просто ограничусь только затяжкой основного болта на, на входном штуцере. Основной гайки. Сейчас подумаем и решим. Так. Собственно, вот это у нас мотор на подачу проволоки. Который нам нужно будет. Один из проводков. Вот, скорее всего. Я даже не знаю какой. Но, наверное, чтобы не было лишней искры, возможно, даже минус. Минусовой провод я разрежу. И пущу его вот сюда на кнопку в разрыв она у нас будет включать и отключать этот моторчик здесь ничего сложного нет блок питания мне еще не приехал на 24 вольта с 220 на 24 когда он приедет я его подключу вот от этих вот клем от этих болтов это именно приход 220 с кнопочки с выключателем когда мы будем включать, у нас, соответственно, будет включаться и сам сварочный аппарат, и отдельно питание вот на данный клапан. Ничего сложного абсолютно. Вот, который непосредственно вот с блока питания с 24 вольта, да, через горелку, вот, через вот эти вот два провода, которые идут с евроразъема, также в разрыв. Вот будет запитан данный клапан, скорее всего тоже через минусовой провод. Продолжаем. Вот так получился второй ввод для газа: углекислота или смесь или аргон для полуавтомата и отдельно на аргонную сварку, на аргонно-дуговую, на тик сварку отдельный вход. Расположил я рядышком на одном уровне. Сюда подложу шайбы и прикручу через корпус уже, чтобы никуда у нас не проворачивался клапан. Вот уже готов крепеж. Сейчас Сфокусируется. Значит, поставил второпластовую шайбочку. Видно, да? Между корпусом и самим клапаном засверлил отверстие вот здесь внизу и обычным винтиком прикрутил по-моему симпатично продолжаем следующим этапом одеваем шланг дюрит на выпуск клапана и тем же самым маршрутом той же трассы как проложен э, стандартный заводской мы его точно также прокладываем вот пока он сюда выведен а потом он уйдет у нас вот сюда в это отверстие и соответственно на разъем сейчас я его туда перепущу и наверное приступлю э, к тому что займусь проводами так, со шлангом закончили. Вот сюда вот он у нас вот так будет подведен. Проводочки от концевика я уже прокинул. Сейчас будем заниматься кнопкой. К сожалению, садится камера. Не знаю, успею дописать или нет сегодняшний день. Ну, как всегда. Вот. Пока не прощаюсь. Разрезал плюсовой провод, который идет от платы, вот от этого разъемчика красный. Вот я его разрезал. К сожалению, у меня такого сечения именно красных проводов нет, поэтому я буду делать желто-зеленым. То есть это как бы неправильно, потому что это провод земли нулевой. Но за неимением другого я буду делать этим. Значит, я его сейчас припаиваю. Вот так вот, кусочком, с тем, который выходит из платы. Потом вот этот кусочек вот здесь вот пропускаем и припаиваем вот сюда на выключатель вниз. То есть это будет приход. Сверху будет плюс уходить, соответственно, вот сюда на второй. Это будет в разрыв. На этом можно было бы остановиться, но так как у меня здесь есть светодиодик, и он запитывается от 12 вольт, а не от 24, потому что вот этот моторчик он тоже на 24 вольта. Соответственно, массу не массу минусовой провод с моторчика я его просто зачищу, сделаю от него отвод и через сопротивление подпаяю тоже вот сюда вниз просто и все. То есть прерываться у меня будет плюсовой через выключатель, а минусовой будет подходить сюда через сопротивление только для того, чтобы вот эта вот светодиодная лампочка у нас загоралась, когда положение включено и гасло, когда положение выключено. Проделываем данные операции при помощи паяльника, канифольки и всего остального. Все, ребят, телефон окончательно садится. Снимаю, как всегда, без камеры. Так что давайте, наверное, на этом на сегодня закончим. Я сейчас закончу с пайкой. Может быть, что-то еще поделаю. А непосредственно завтра уже вам расскажу, что сделал. Вот, потому что здесь останется. Ну, только пайка. Пайку показывать, я думаю, смысла нету. Вот. А как что подключено и как разведено и проведено, это я вам все покажу. Спасибо за внимание. Ждите третью серию. Я так думаю, что все-таки из четырех видео будет состоять данный наш цикл. Потому что четвертое будет заключительное, когда приедет мне блок питания на 24 вольта. Все. Спасибо всем за внимание. Такое не очень длинное сегодня видео. Да что ж такое. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, задавайте вопросы. Всем пока. До свидания.